Готовим итальянскую пасту с белыми грибами, нежная, сливочная и ароматная, она просто тает во рту. Белые грибы дают яркий и насыщенный вкус, блюдо получается фантастически вкусным. Ниже я расскажу подробнее, как приготовить фетучини с белыми грибами, сливки лучше использовать жирности не ниже 20%, по желанию в пасту можно добавить тертый пармезан. Досмотри вида и я предложу записать список ингредиентов. Подготовьте все ингредиенты. Грибы предварительно замочите в прохладной воде на 1 час, затем отварите 25 минут, откиньте грибы на сито, бульон сохраните. Пасту отварите в кипящей подсоленной воде до состояния альденти. Разогрейте сковороду на среднем огне, обжарьте тонко нарезанный репчатый лук в сливочном масле до мягкости. Лайкайте! Подписывайтесь, комментируйте. Добавьте отваренные белые грибы, влейте 50-70 мл грибного бульона, прибавьте температуру и тушите их 4-5 минут. Затем влейте сливки, посолите и поперчите по вкусу, прогрейте еще 1-2 минуты. Добавьте в сковороду отваренную пасту, перемешайте. Перед подачей посыпьте пасту измельченной петрушкой. Приятного аппетита! Вкуснее тем, кто подпишется. Необходимые ингредиенты. Паста фиктучини 125 грамм. Белые сушеные грибы, 30 грамм. Масло сливочное, 15 грамм. Сливки, 130-150 миллилитров. Репчатый лук, половина штуки. Петрушка, 20 грамм. Соль по вкусу, черный молотый перец, по вкусу, количество порций, 1-2. Подписывайтесь, комментируйте и ставьте лайки. До новых встреч!